Добрый день, меня зовут Ольга, я менеджер семского филиала компании «Пэллы». И сегодня я хочу вам рассказать о трудоустройстве для семейных пар. Мы можем предложить вам разнообразные вакансии на заводы, склады, фабрики, сезонные работы, отельно-ресторанная сфера. Если мы рассматриваем варианты, также в паре может быть один специалист и второй человек разнорабочий. В этом случае вы будете работать... В одном городе, в разных местах, но при этом возможно даже проживание вместе. В таких странах, как Швеция, Польша, Чехия, Словакия, мы можем предложить вам варианты на заводах, фабриках, складах. Также специалисты требуются на строительство и женщины в клининговой компании. Варианты Португалии, Греции. Хорватии и Болгарии это отельно-ресторанный сектор. по всем программам могут варьироваться заработные платы от 600 евро до половиной тысяч все зависит от страны трудоустройства графика работы, вашей специализации ну и конечно же качество выполняемой работы так как если вы хорошо работаете работодатель всегда поощряет это за более детальную информацию вы можете обратиться по телефону который указан ниже и конечно же подписывайтесь на наш канал